Вот это вот зачитаю, да, некая Елена К. 소... Из ролика, где в том числе я упоминал о том, что секта, да, что такое, да. Вот Написала, какое определение секты. Ну, я-то человек наивный, да, я полагаю, что, ну раз такой вопрос, думаю, ну хрен с ним, можно написать, что, ну, где выпало? ну, интернет-помощь найдите. Ну, думаю, ладно, вот, взял, открыл это, Викию, да, википедию так называемую, открыл и маленький фрагмент взял, вот, пояснение, да, определение этого, да, и разместил, да, вот, что это такое, да, вот, секта, понятие, которое используется для обозначения религиозной, политической, философской или иной группы, отделившейся от основного направления и противоречащей ему, ну, этому направлению, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. Ну, тут еще не дополнено то, что... Э, как правило, вменяется, да, спецслужбами, когда наворачивается определенное дело, и представители секты, организаторов секты, как правило, сажают. И еще вменяется в меню получения материального, ну сами понимаете, да, это те, которые любят шекели. Покусился, вот, блин, вот, на понимаете? Поэтому секта еще обязательно подразумевает под собой зарабатывание. На, бабла. на этих самых. Это по сути, сюда можно же подключать и вот эти пирамиды. Ну, на прихожанах, как это, в мошеннических, в мошеннических спир... целях, вымогания денег, там, ну, вот это как-то там оно звучит. Вот, ну, вот я полагал, что это самый, да, что нормальный, здравый вопрос. Оказывается, не пишет, э, на следующий день это Елена К. получила этот, так сказать, ответ, да, в самой залезть не разобраться нет, вот, и пишет, и выясняется, что это за, так сказать, Елена К. Ник Смотровой, АВРБ, я думаю, что это такое, сразу не въехал, это оказывается община вольных русов божичей, ну, ну которых я называю убожичами, да, не подходит под понятие секты, община собирает народ русов. Но я ответил так, вы спросили определение, я дал вам отрывок цитаты, не более. Чего вы претесь со своими убожичами? Приходите в скайп, раскатаю в блин эту банду вредителей. Македонская и компания вбивают клин и пытаются разорвать единый народ. Вот вот такой от я написал, не знаю, будет ли ответ или нет, это сейчас да. попытаюсь э, разъяснить, что это такое, потому что вряд ли Елена К. придет э, в скайп на общение, на вечер, да, потому что, ну, понятное дело, э, да. таких, как я, не обработаешь, это невозможно. Вот Для этого еще не придумали такого уровня этих самых э, сатанюх и прочее это самое, да. Так вот, значит... Э, озвучил, что такое секта, да, короткая термин такой, да, как это понимается. Вот теперь поясняю, значит, вот здесь вот в этой терминологии, да, под нас на нас навешивать секту невозможно. Почему? А потому что мы не продвигаем никакую религию, мы не отделяемся ни от какого там религиозного этого учения, потому поэтому что мы к нему не присоединяемся. Да, у нас нет понятия никаких религий. Если определить там понятие какая-то вера, так мы верим именно в человека, да, в то, что человек это высшее существо, если можно это называть верой, конечно, понимаете, вот, а какой, никакой религиозной тематики нет, бабло мы тоже не собираем, поэтому, когда кто-то говорит, ой, это секта, вот, значит, тут вот сразу отрезаем и направляем, да, что мы не отделяемся ни от какого эгрегора, там, православного, старославянского, еще какого-то, нет. Наша, если можно сказать, вера, это информация, знание, а еще лучше ведание, чистое, настоящее, да, вот, безденежное общество и э, держава Русь, народным самоуправлением, вот это, если можно назвать верой, а вера в человека, да, то, что человек, это звучит гордо, вот, но этому надо соответствовать, поэтому, если вот это вот все, с порога идите нахрен, да, теперь, почему это община, так называемая, это не община, на самом деле, да, Почему она подходит под понятие секты? Потому что, посмотрите все э, стримы и ролики э, э, этой Марии Македонской, да, вот. Цитируют только Бубльгум и все. То, что это Библия так называемая. Это ж, время. это ж лютый пипец. Это ж пипец. Что это такое? Это как раз и есть секта, только с определенным вывертом. Вот. Мы вот не подгундяеваем, мы отдельно. Вот. Достаточно, достаточно, То есть противоречат основному и... Бабло собирают, собирают, а как же. Подарки всевозможные эти самые, под видом этого, собирают. Ну, самое неприятное, то, что врут. Врут и врут. Арестовали, и ни слова о том, что как это самое, как это все дело закончилось. Вот, почему ничего не было изъято, да, если, типа, такая статья, привешивается, да. Блогеров, как правило, если задерживают, да, ну, русских, настоящих, да, у них изымают там все, и бабки на них там накатывают этот самый, да, оштрафовать все эти дела. Как а правило, все если выходят на связь, то с других компьютеров, с других устройств, потому что изымается то, на чем велась деятельность перед этим, как для следственных этих экспертиз и прочих мероприятий. Здесь, Тишина, ни слова, ни полслова. Хай подняли, а потом те же поднимальщики Хая э, ничего не сказали не своим подписчикам. что Да все в порядке, вот она вернулась, она там не созвонила, все в порядке, расслабьтесь. Не сама Мария в следующем же э, этом, сво, своем стриме о том, что... Ну, просто следующий стрим, который не называется, что там я вернулась, все в порядке. Надо не было ни слова, да, ни сказано, э, что я вернулась, все в порядке. Даже там ни в каких этих самых, не вдаваясь, ни в какие эти самые подробности. Допустим, там ну, не хочется или там страшно и все такое. Ну, в принципе, надо сказать. В комментариях ни единого слова об этом Кто, нет. Кто комментарии подтирает? Неужели никто там из этих... ой ой ой Мария, рада, как вы вернулись. Как, как вы, да, вернулись, да, вот вы, наконец как вы освободились. Ну что это, как это Что это дня? Общение э, приглашает этот же Иван Бобровс, приглашает Марию. И тоже ни слова. Выкатывал ролик, что Марию арестовали, все, там уже повязали, там заломали, Украли. посадили, убили, изнасиловали, все такое прочее. Следующие через три дня общения и ни слова, ни полслова. Ребята, правда должна быть и справедливость. Так не... В СБ так, так не возят. Абсолютно бесстыжие, абсолютно бесстыжие, совершенно. А совести это... А, вот, я же говорил, что это самое, да. Совести стыд... у них нету. но стыд так должен быть какой-то, понимаете? Стыд должен быть. Вот есть понятие, да, в русском языке, ни стыда, ни совести. Понятно, совесть только для человека. вот, а стыд должен даже для, э, ну, сам, совершенно низкого уровня человекоподобных, стыд должен быть. Понимаете, должно это срабатывать. Ну, и это все э, не то, и это все фигня. А то, что я говорю самое страшное, пытаются вбить клин и успешно вбивают клин. Вот эти русские, которые там борются, да, против зла на территории Украинской ССР, не, это не русские, это не русы, это так все возможно. Мы возьмем, пригласим настоящих русских, да, которые пытали людей, азовцы и прочие вот эти вот эти э, каломойские, э, вы, э, выкормыши каломойского, да, вот этих мы примем. Это русские, блядь! Это что, не вбитие клина? Вот это русские, это не русские. Вот. а я ж Марии, когда еще общались, говорил, блин, для, перед тем, как объединяться, с кем попало, надо как, при, э, как следует размежеваться, понять, кто на самом деле кто. Она же начала повторять этот, э, э, то, что она называет коном, первым коном мироздания. Это то, что озвучил Андрей Тюняев, как нулевой рабо, э, закон робототехники. Каждый робот должен, блин, подойти и сказать, что я такой-то номер, блядь, вот такое-то, такое-то существо. Вот, и Мария это говорит, что это как первый этот самый, первый кон мироздания, блядь. назови себя, вы ебанулись, блядь, роботы охуевшие, человек должен при... кому-то говорить, что это самое, что он такой-то и такой-то, это роботы обязаны отчитываться, человекоподобные они или какие там угодно, а вот они обяз... обязаны, должны представить себя, понимаете. Те, которые на службе у государства, вот они должны представляться. А человек, если захочет, просто из-за культурного общения, тоже может назвать себя: что я вот такой-то, такой-то там, породу, такому-то. Ну да, но ну не расстилаться при первой встрече непонятно перед кем. Ну, даже вот. пообщаться перед тем, как. С кем да. ты будешь разговаривать? Сначала робот должен начитаться. Тот, открывать. который на службе у государства, у бандитского и прочего. Сначала они представляются полицейские там всякие, прокурорские и прочее, прочее. Понимаете? А потом уже человек захочет, общаться. Человек указания дает, распоряжения. Устно, письменно, в электронном виде. Вот. Поэтому нельзя разрывать тех, которые вот защищают отечество. Бывшие зеки, которых там этот самый ведет да, кровью, и искупают эти самые прегрешения настоящие или мнимые. Значит, это вот плохие. А те, которые сидят, на попе ровно, да, арестовали Я думаю, так сейчас же должны община Собраться, быстренько эту самую э, Выдер, Марию вытащить А они хрен, как сидели, так сидят на попе ров... Какие вы русы, блин Предатели, блин Так, все, вот это достаточно на эту тему Переходим к водным, так сказать, процедурам Будем продолжать